Друзья, всем привет! Вы на канале РИПИ и недвижимость. Меня зовут Петр, я специалист по коммерческой недвижимости в городе. Сегодня мы вам покажем коммерцию прямо в центре города Сочи, а точнее у Зимнего театра, где мы сейчас находимся. Позади меня всем известный отель «Жемчужина». Также у нас здесь по левую руку располагается самая большая бесплатная парковка в городе Сочи и через дорогу море. Не хочу вам много говорить, лучше давайте покажем. Жилое помещение 101 квадратный метр со своим отдельным входом, санузлом, с кухней-гостиной и двумя изолированными спальнями с многочисленными световыми точками. Давайте пройдемтесь по нему и посмотрим более подробно. Сейчас мы находимся в центральной части квартиры или апартамента, как вам угодно. И здесь у нас располагается большая кухня-гостиная с двумя световыми точками. По правую руку от меня одна из изолированных комнат. Здесь у нас располагается еще одна комната. Она чуть меньше, чем предыдущая, но имеет свои световые точки. Также у нас есть совмещенный санузел, совсем необходимым. Здесь у нас есть душевая кабина, стиральная машина, раковина, туалет, электрополер и еще джакузи. Под что можно использовать это помещение? Если вам не важен вид на море, то вы можете с комфортом сюда приезжать и отдыхать. Также идеально под сдачу в аренду, потому что локация ⁇ Огонь ⁇ Также из этого можно сделать точку самовывоза или интернет-магазин. Свободная планировка позволит вам снести все несущие стены на моем месте, где я сейчас нахожусь, сделать зону выдачи, а все остальное оставить под склад. Идеально вообще под какой-нибудь озон или валберис. In my to me. Niggas in my grill tryna phase me Niggas in my grill tryna phase me Также в двух шагах от нашего входа в квартиру или апартамент, как желаете, имеется самый красивый сквер в Сочи.